Всем привет! Удивительные истории про роботов-трансформеров вдохновили лучшие умы нашей планеты на создание собственных, но только менее сложных, трансформирующихся изобретений. Например, корморан Кормаран – это проект нового высокотехнологичного судна, способного трансформироваться из однокорпусной лодки в катамаран, тримаран, а также в судно на подводных крыльях. Благодаря выдвижным подводным крыльям и складным буям, корморан может быть маневренным, как простой катер и устойчивым, как катамаран. Трансформация корпуса судна может происходить прямо в движении. Также Форморан способен превратиться в платформу для купания и загара. По словам создателей уникального судна, оно может развивать скорость до 70 км в час и проплыть на максимальной скорости до 200 км. Длина корморана достигает 7 метров, а ширина от 1,5 до 3 метров, в зависимости от формы, которую он принял. Обилие функций судна подчеркивает его инновационный дизайн. Основная структура корморана изготовлена из углеродного волокна, которая также используется при создании гоночных болидов. Гидравлические руки представляют собой сочетание нержавеющей стали и титана, а интерьер отделан кожей. Корпуса и палубы сделаны из древесины тикового дерева. Австралийские разработчики заявляют, что придумали не просто новый катер, а открыли целый класс лодок, которые точно оценят любители активного отдыха. Айдами — роботизированный манекен, который предназначен для создания и примерки модели одежды разных размеров. Он может изменять свою форму в соответствии с разными габаритами человеческого тела, а это значительно облегчает работу дизайнеров одежды, поскольку с помощью роботизированного манекена им стало намного проще проектировать одежду. В работе iDAMI запрограммировано более сотни измерений и особенностей фигуры человеческого тела в зависимости от роста и веса человека, и дизайнер может настроить требуемые параметры тела манекена с помощью всего лишь нескольких нажатий клавиш. На компьютере роботизированный манекен Айдами разработали в Гонконгском политехническом университете текстиля и одежды. Робот состоит из тысячи механических частей, которые могут двигаться, увеличивая или уменьшая определенные области тела: талию, плечи, грудь, живот, ноги, бедра и так далее. Манекен Айдами быстро и эффективно настраивается на любую фигуру с разными пропорциями тела. При этом на компьютере отображаются характеристики этой фигуры, чтобы дизайнер получил точные и надежные замеры. Студия Ernst Gisselberg Partner разработала и осуществила инновационный проект здания офиса для компании Kieffa Technic Architecture Showroom, расположенный в Штирии, Австрия. Офисное пространство также включает в себя выставочные площади и шоурум. Железобетонные перекрытия в конструкции чередуются со стеклянными фасадами закрытыми жалюзи из алюминиевых пластин, которые движутся вдоль установленных вертикально направляющих. Динамичные жалюзи, обработанные белой штукатуркой и EIFS exterior insulation and finishing systems, обладающие те изоляционными и санирующими свойствами. С помощью специальной программы панели находятся в постоянном движении и формируют различные композиционные комбинации для фасада здания, меняя его облик и привлекая внимание проходящих мимо прохожих. По-австрийски лаконичная и строгая современная архитектура оживает, превращаясь в динамичный скульптурный объект. Интересно, как ощущают себя сотрудники живого офиса в течение дня. Интеллектуальный аэродинамичный автомобиль был представлен в 2015 году в автосалоне во Франкфурте. То, что представил Mercedes-Benz Concept 2015, стало настоящим прорывом, ведь автомобиль не только значительно улучшил аэродинамические показатели, но и получил шикарный внешний вид и динамические характеристики. Сопротивление в обычном режиме составило 0.25, а когда включался аэродинамический обвес – 0.19. Когда машина набирает скорость более 80 км в час, активируется режим «Аэродинамик», тогда передний спойлер начинает под бампер, а в задней части автомобиля кузов увеличивается в длине на целых 390 мм. Закрываются заслонки в решетке радиатора и колеса прикрываются специальными щитками. Боковые воздухозаборники начинают расширяться. Все эти факторы и уменьшают сопротивление воздуха. Автомобиль имеет четырехцилиндровый гибридный двигатель мощностью 274 лошадиные силы. Максимальная скорость суперкара 250 километров в час, а разгон до сотни занимает всего 5 секунд. Концепт IAA оснащен полноценной системой автопилота. Она продумана до всех мельчайших подробностей и позволяет человеку чувствовать себя в комфорте и безопасности. Исходя из слов официальных представителей Mercedes-Benz, этот автомобиль знаменует фундаментальные изменения, которые происходят на рынке автомобильной промышленности. Американская компания Advanced Tactics Inc. провела ряд испытаний своего автомобиля-вертолета, который одновременно сочетает возможности наземного и воздушного транспортного средства. Разработка получила название AT Black Knight Transformer. Во время испытаний процессом полета руководили специальные компании, а транспортным средством управлял оператор с помощью дистанционного управления. Операторский пульт позволяет изменять тягу и направление движения. Все остальное разработчики автомобиля-вертолета поручили автоматической системе пилотирования. Black Knight был создан в рамках программы Aerial Reconfigurable Embedded System. Цель программы — разработка и создание гибридного транспортного средства с последующим его использованием как в качестве транспорта для солдат, так и для различного груза. Специалисты отмечают, что данная разработка, несмотря на свою неказистую внешность, имеет довольно неплохой потенциал. В комплектацию трансформера входят 8 роторов, которые связаны с компьютеризированной системой управления, удерживающей баланс тяги. Впрочем, данный параметр, как мы уже говорили, может изменяться оператором. Длина Black Knight составляет около 10 метров и вес почти в 2 тонны. При этом транспортное средство имеет довольно большой грузовой отсек. Точная грузоподъемность пока еще неизвестна. Впрочем, уже есть информация о том, что компания разрабатывает уменьшенную версию Black Knight, получившая название AT Panther Transformer, способная поднимать воздух груз весом до 1600 килограмм. Что касается передвижения по суше, тут рыцарь показывает довольно неплохие результаты и может развить скорость скорость более 100 км в час. На Black Knight установлена трансмиссия внедорожника и объемные покрышки, так что он может без труда передвигаться по пересеченной местности. Кроме того, разработчики учли возможность отсоединения автомобильной части для увеличения грузоподъемности. Исследователи лаборатории Media Lab Массачусетского технологического института отличились новой необычной разработкой. Она носит название Line Foam и представляет собой змеевидного робота, способного принимать различные формы благодаря своей гибкой и одновременно прочной конструкции. Сами исследователи описывают свой новый проект как видоизменяющийся интерфейс, который обеспечивает новые способы взаимодействия человека с технологиями. Группа исследователей Tangible Media Group из лаборатории Media Lab, ответственная за проект, полагает, что разработка открывает новые возможности возможности визуализации, взаимодействия и влияния. Этот видоизменяющийся интерфейс может использоваться в качестве носимого смартфона, отображать различные события, заменить тачпад, выступить в качестве умной лампы или линейки. Внутри роботизированных жгутов Line Foam находится несколько соединенных между собой сервоприводов, которые могут работать по отдельности или вместе в зависимости от поставленной задачи. Их поверхность отделана мягким покрытием. Авторы исследования Кен Накагаки, Шон Фолмер и руководитель Tangible Media Group, профессор Хироши Исии, видят в подобных устройствах, дополненных гибкими дисплеями, следующее поколение мобильных устройств. На первый взгляд может показаться, что это обычная серийная BMW купе 3 серии. В принципе так и есть, правда есть нюанс. При нажатии на соответствующие клавиши, BMW превращается в настоящего робота-трансформера. Этого полноразмерного трансформера сделала турецкая компания LED Vision. Он действительно может ездить как самый обыкновенный автомобиль и в то же время способен в считанные минуты превратиться в гигантского робота. Турецкий трансформер BMW получил название LED Rons, и по словам разработчиков, они готовы сделать аналог под заказ. Причем клиент может выбрать цвет и даже модель. Но этот робот далек от трансформеров из кино. В нем нет оружия, он не умеет ходить, а автомобильная версия ездит очень медленно. Зато робот может выпускать дым и светить фарами. На создание трансформера у Let Vision ушло 8 месяцев. Над ним работали 12 инженеров и 4 помощника. Жаль, что ездить за рулем этой машины не выйдет. Максимум, на что можно рассчитывать – дистанционное управление. Даже самая современная мебель является статичной. Она не может изменять свою форму и функциональное назначение в соответствии с желанием или настроением ее владельцев. Но мебель будущего будет обладать всеми вышеупомянутыми способностями и даже больше. Она будет способна самостоятельно выполнять некоторые виды работ. Первые шаги на пути создания такой умной мебели сделали исследователи из Массачусетского технологического института, которые разработали и изготовили комплект мебели, получивший название Transform. Дизайн этого комплекта был создан от вдохновения естественной движением воды, песка и воздуха. Простота движений, являющейся вершиной айсберга сложного вычислительного мира, является основным аспектом проведенной нами демонстрации, рассказывает профессор Ишии. В настоящее время в установке Трансформ использованы более тысячи подвижных элементов, каждый из которых приводится в действие своим собственным приводом. Приводами управляет компьютерная система, которая получает данные о движении со специализированных датчиков, что позволяет системе воспроизводить естественные движения с высоким уровнем точности. В недалеком будущем Исследователи планируют расширить возможности мебели Transform еще одной степенью свободы, возможностью совершения движений еще в одной плоскости. И в этом случае уже можно будет начинать думать о создании некой универсальной мебели, которая может обеспечить кардинальные преобразования. Например, превратить гостиную в спальню или в другую комнату жилого помещения. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А какой трансформер понравился тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу.